Всем привет, и с вами сегодня опять Олег Факеев, я иду на регистр, я уже зарегистрировался, получая стартовый пакет на музыкальный полумарафон мне уже попадаются навстречу бегуны, но их не узнать, что они бегуны можно только догадаться, что они будут бежать по пакетам для вещей, по стартовым пакетам, которые они получили они, похожи пакеты от московского марафона видимо это стандартный мешок но наполнение будет другим и я вам в нем расскажу а вот мы видим вытащи пакетов участников вроде бы ты шесть или 7 бегунов будет на музыкальном полумарафоне пойдем проверим мини ларек поуэрейд еще что дают или там удают номера, нет. Зона выдачи пакету старт нам сюда. Нам сюда. А вот и все забеги от московского марафона. Первый красочный. Музыкальный. Ну вот, все, мне выдали. В этот раз все по-быстрому. Народу не так много. Пакетики маленькие. Футболки. Мешок. И мой номер. А еще меня начинает узнать в беговом сообществе. Алексей! Джи -джи -джи -джи. Обещает мне дать на забег протестировать камеру. Какой-то девайс, с которым я, Хорошо. видимо, умру на пятом километре. Уже меня приплющит к асфальту. Только Добро. потому, что я хочу сделать для вас шикарнейшее видео музыкального. Вот такая вот бандура. Бандуру сейчас затестим? Да, давай. В общем, сейчас мы будем проверять. Всегда. Мужчины не бегут полумарафон, не, они болеют. Да-да, она... и всегда объясняют это тем, что они уже бегали, им еще впереди бежать. Не, не, не, а не, не, не, женщины не трудолюбиво не, не. и исполнительно, и аккуратненько бегут дистанцию за дистанцией, поэтому Ломает живут ноги. дольше. Да. Что? Ломают ноги периодически на дистанции. На прошлом полумарафоне трещину маршрут заработал. все только вместе с ними. Нужно себя беречь, обязательно. Ну вот, а мне выдали устройство, новое, и завтра мы будем с ним проверять. То есть вообще у меня была мысль бежать и со старым, и с новым, и как-то надо Ooh. это сделать. Okay две, oh. еще можем... <чтобы>... надо, как это надо попытаться сделать. <с2> <Jericho> если вам интересно, что это за устройство, и какой получился результат теста, мы смотрим дальше. Я показываю, что это за устройство, и потом будет ссылочка на тест. А если вам это не интересно, сейчас появится ссылочка на видео про стартовый пакет э, московского музыкального полу-марафона Вы можете нажать на нее и посмотрите, что же интересного было в стартовом пакете, а там были очень интересные скрепки. Скрепки необычные. Итак, выбирайте сами. Либо стартовый пакет, это вот здесь, либо смотрим дальше и там будет ссылка на тест ручки стабилизатора для GoPro. Я еще раз покажу чудо враждебной техники, это вот такая вот ручка, в ней внутри две батарейки, значит, вот здесь она, а, снизу, блин, так, сейчас мы ее включим, сейчас мы ее включим. вот, опс, все, камера застабилизировалась. Теперь, если мы наклоняем камеру вверх-вниз, она остается стабильной, это, в общем, такой гироскоп, ну, я уже понимаю, что минусы следующие. Тащите эту колобаху в руке, ее никуда не засунешь, и надо правильно выбирать углы съемки. А вообще, конечно, конструкция здорово. Если понравится. Если понравится, буду бегать вот с этой. Вот с этой фигней буду бегать и снимать. И мои видео будут лучше, лучше и лучше. Ну что, побежал ее тестировать.